Здравствуйте, дорогие друзья. Сделал сегодня спонтанное решение, конечно. Я забыл, насколько YouTube плохой. Э, в плане рассылки и уведомлений о том, что происходит. Выходит контент или трансляция. YouTube просто иногда забивает большой болт и не рассылает подписчикам уведомления о контенте. Такое бывает, да. Я это сделал спонтанно, потому что ну, много людей подписалось просто потому, что они... Им, ну, захотелось халявы, захотелось твинов, и они просто подписались на канал. Из-за этого, то что будет отписка людей, после вот день-два пройдет, люди отпишутся, я это все понимаю, это все понимал, потому что, ну, халявку, все любят халявку. Да, я прошу извинения у тех подписчиков, которые реально меня смотрят, ребят, сорян, если вы там попадались... А те люди, которые захотели халявы, я решил так сделать, что, типа, кто пришел на раздачу, как бы, и тому я отдал. Я понимаю, может быть, обидел вас, но, как бы, вы тоже понимаете, что вы, как бы, ничего не потеряли и ничего не получили. В следующий раз, когда такое будет, то, то я буду в телеграм-канал присылать уведомления. В описаниях под видео я всегда оставляю. Ну, если вы мой подписчик, то будьте подписаны на этот канал. Если будет такая раздача в будущем. Она будет по-любому. Я никого не посылал. Я, не, ну, я уважаю каждого человека. Канал дядюшки Розе был создан для развития, во-первых, меня. Просто мне нравится играть в игры. Как бы, а YouTube канал, он как бы намного больше мне помогает узнавать о играх. И общаться с большим количеством людей. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Всем... Мир. Всем пока.